Всем привет! И сегодня я расскажу про крутые леггинсы для спорта с AliExpress. Они отлично садятся и моделируют фигуру. Я в восторге от них. Очень удобные и комфортные для любых занятий спортом, а также фитнесом или йогой. Ведь леггинсы с высокой талией никогда не подведут, они не сползут при любых растяжках. Леггинсы отличного качества. Пришли в прозрачном пакете. Все было аккуратно упаковано, посторонний запах отсутствовал. Сделано все хорошо, торчащих ниток нет, посторонний запах отсутствовал. Замечаний у меня вообще нет никаких. Спортивные леггинсы имеют очень модный и стильный дизайн, и мне понравилась расцветка. Внутри имеется бирка с указанием размера, состава и рекомендациями по уходу. Пояс достаточно широкий и закрывает пупок. Благодаря специальной сборке сзади они очень эффектно садятся на фигуре и подчеркивают ее. Смотрятся потрясающе. Не зря очень популярны спортивные леггинсы с высокой талией. Они прекрасно поддерживают живот и бока, создают элегантную талию. Леггинсы не просвечивают. Легкий утягивающий эффект делает фигуру стройнее, а эластичная ткань позволяет тренироваться, не чувствуя дискомфорта. На выбор у продавца представлено 12 цветовых решений. Я выбрала сине-розовый вариант. Он яркий и эффектный. Все как я хотела. Размерный ряд тоже большой, от XS до 3XL. На свои параметры 83-64-90 и рост 164 см я заказала размер M. Обычно я ношу S, но посмотрев таблицу продавца, которая очень странная и непонятная, я побоялась, что S будут малы, поэтому взяла на размер больше. Села все замечательно, нигде ничего не жмет, при этом фигуру хорошо облегает, так что я осталась довольна. Высокие девушки, обратите внимание, у меня по росту остался значительный запас по длине, поэтому подойдут отлично даже высоким девушкам. Сочетание функциональности яркого дизайна выгодно отличает эти легенсы от других. Ты будешь чувствовать себя великолепно и до тренировки, и во время, и после.